Друзья, всем привет! С вами Уголок Автолюбителя. Меня зовут Виктория. Сегодня я вам хотела рассказать историю, как два месяца назад я продала свой автомобиль по очень вкусной цене. И причем в кратчайшие сроки всего за одни сутки. И на какие параметры я сейчас опираюсь при выборе следующего автомобиля. Как я вам сказала ранее, пару месяцев назад я продала свою любимую малышку Kia Rio. Она продалась за сутки. Это самое топовые продажи за всю историю моего вообще владения автомобилями. И сейчас, когда я резко осталась без транспортного средства, естественно, я вот с такими глазами принулась на площадке Авито и Автору в поисках достойного варианта. Там классно есть фильтр, который поможет вам отбросить те варианты, которые вам не подходят. У меня на первом плане стоит количество владельцев. Естественно, чтобы этот автомобиль был юридически чистый и подходил мне по кузову. То есть я еще именно в кузове седан автомобиль. Когда я открываю объявление, первым делом, что я делаю, я спускаю, смотрю описание. Для меня сейчас, через два месяца, это стало реально важным, потому что шаблонные объявления, в которых указаны фразы «не бита, не крашена», эта фраза для меня сразу табу. Она, конечно, может попасть в избранное, да, и в дальнейшем, возможно, я вернусь к этому объявлению. Но если оно оттуда вдруг исчезнет, я сильно не расстроюсь. Для меня эти описания обычно пишут либо перекупы, либо автоплощадки с очень плохой историей. К этим же объявлениям я отнесу людей, которые пишут, что не вкладывались в автомобиль за все время эксплуатации. Автомобиль требует ТО, рано или поздно любой автолюбитель с этим сталкивается. И писать, что вы ничего не вкладываетесь, это неправильно и наводит на мысль, что вы будете следующий, кто будет башлять в него деньги. Я лично таким человеком быть не хочу, поэтому стараюсь игнорировать эти объявления. Третья категория объявлений – это когда слишком такой педантичный человек пишет, что, мол, он вообще не передвигался на этом транспортном средстве, а если передвигался, то только а, там, один раз за сезон, и вообще этот автомобиль ему достался по наследству, он стоял в гараже и он вообще ему не нужен был. вариант может быть. И стоит посмотреть этот автомобиль, позвонить и договориться. Но зачем человеку транспортное средство? Скорее всего, это некое лукавство. Следующее объявление, которое меня раздражает, это объявление сложным количеством владельцев. К примеру, я открываю объявление, там указано два собственника. Я звоню продавцу, так как меня устраивают эти параметры, и уточняю еще раз у него по телефону. Он мне их подтверждает, что да, действительно, девушка, там да, два собственника, приезжайте, смотреть мою ласточку. Я приезжаю в другой город, пробиваю документы по базе и понимаю, что я вторая в 33-й КТС. Я была очень расстроена, к сожалению, я побывала в таких ситуациях уже не один раз и не два, а целых пять. Поэтому не нужно заведомо давать ложную информацию, указывайте как есть. Если у вас действительно хороший автомобиль, он продаст всему свое время. В заключение хотелось бы вам порекомендовать несколько советов, которые помогут вам продавать быстро. Так же, как это получалось у меня, продала автомобиль всего за одни сутки. Обратите внимание на свой профиль на Авито или автору. Разместите там свою фотографию и укажите свое настоящее имя. Также фотографии, которые вы загружаете, должны быть качественные. Они должны указывать на то или иное повреждение, либо наоборот показывать, что ваш автомобиль идеален. Также, если у вас недавно было пройдено ТО, либо есть отметки дилера, фотографируйте эти документы и также выкладывайте. К счастью, Авито и Автору разрешает подобные фотографии. В описании указывайте, какие ремонтные работы производились, на каком пробеге, сколько вы владеете этим автомобилем и какие запчасти используете. Именно это описание позволит вам быстро продать свой автомобиль. Если вам понравилась данная рубрика, то подписывайтесь, конечно же, на наш канал, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, а мы будем стараться для вас. До скорых встреч! Пока-пока!